Итак, что не так с финансовыми консультантами? В сегодняшнем видео разберемся, как правильно выбрать консультанта, какие признаки говорят о том, что скорее всего перед вами мошенник или не профессионал, который рассчитывает на комиссию, но при этом скорее всего вы потеряете деньги. А также я поделюсь своим алгоритмом, как я подхожу к выбору консультантов. Итак, если эта тема вам актуальна, если вы планируете инвестировать деньги, то знаете, люди, которые занимаются финансовым консалтингом, могут вам помочь на этом пути и значительно ускорить ваш, а также создать больший пассивный доход, чем если бы вы это делали в одиночку и получали все знания самостоятельно из книг. Если эта тема вам актуальна и полезна, прямо сейчас ставь лайк авансом, подписывайся на наш канал, пиши любой комментарий под видео, это поможет каналу развиваться. А прямо сейчас мы переходим к первому вопросу, зачем вообще люди обращаются к финансовым консультантам? Первое то, что это быстрый способ получить результат. Когда ты хочешь получить какой-то результат, к примеру, прямо сейчас ты планируешь создать пассивный доход. Тебе нужно найти людей, которые уже получили этот результат. То есть, Твоя задача при выборе финансового консультанта – найти тех, у кого пассивный доход больше, чем твой. И второе – это получить чужой опыт и результат. Ты можешь учиться на своих ошибках. Ты можешь, к примеру, брать американские книги и пытаться их адаптировать в России, и, скорее всего, ты будешь совершать ошибки. И когда ты обращаешься к финансовым консультантам, ты можешь сделать это значительно быстрее, он поможет тебе обойти те грабли, на которые ты, возможно, наступил бы сам. И, наконец, третье, самый важный результат работы с финансовым консультантом – у тебя будет реалистичный финансовый план по достижению лично твоих целей. Хочешь ты пассивный доход в миллион рублей? Он тебе поможет понять, как в текущих условиях с твоей заработной платой, с твоими расходами, какую сумму инвестировать ты можешь ежемесячно, под какой процент, на какой срок, и подберет тебе конкретный набор инструментов, который поможет тебе это сделать. Все, что тебе останется сделать, это найти себе смелость и силы следовать этой финансовой дисциплине. Сказал сложно, но, блин, тебе просто нужно инвестировать ежемесячно по тому плану, который тебе поможет составить финансовый консультант. Среди них есть ребята, которые занимаются психологией, которые тебе говорят, ну не переживай, ну тебе надо инвестировать, ведь ты же инвестируешь в свое будущее. Если как раз это про тебя, то тебе, наверное, еще нужен и психолог. Но среди этих ребят есть люди с которыми ты скорее всего потеряешь деньги и значит тебе придется начинать сначала, но есть в этом и хороший плюс, то что ты получишь опыт и уже в следующий раз ты не допустишь этих ошибок. Итак, давай разберем те признаки финансовых консультантов, которые если ты встречаешь, лучше от таких консультантов держаться подальше. Первое – это представители брокерской компании. Это самый частый вид консультантов, которые помогают тебе подобрать конкретные продукты конкретной компании. Это делают люди бесплатно, и их мотивация зависит от того, на какую сумму ты зайдешь и в какие инструменты. Часто инструменты даже могут отличаться и поэтому эти консультанты в первую очередь могут быть заинтересованы именно в, в своей собственной комиссии, а не в твоем успехе. То есть, конечно, они в голове этот вопрос держат, но это уже вторичная история. Второй признак. А где же «Яхта клиентов»? Это книга, которая вышла в 1940 году и она рассказывала одну историю, когда бывший трейдер прогуливался по набережной. Он увидел большое количество яхты, но вопрос, а чьи это яхты, ему ответили, что это яхты брокеров, трейдеров, это яхты владельцев хедж-фондов. Тогда он задал очень простой вопрос, а где же яхты клиентов? И среди этих яхт не оказалось тех людей, ради которых вся эта компания работала. Именно этот признак говорит о том, что тебе прежде всего нужно идентифицировать, интерес твоего финансового консультанта, в чем конкретно он заключается, работает ли он за фикс, либо он получает комиссии от тех инструментов, которые он тебе рекомендует. Третий признак, которого стоит остерегаться, это если твой финансовый консультант не берет денег. Это значит, что он будет зарабатывать на комиссиях, а значит он будет выбирать инструменты для тебя с учетом того, насколько хорошо он может заработать лично. Четвертое правило который тебе нужно запомнить – это повод не ест свой суп. Когда ты будешь общаться с финансовыми консультантами, тебе нужно понять, инвестирует ли он в те же самые инструменты, которые рекомендуют тебе. Он может тебе говорить, что это у меня другая стратегия, я вышел на другой уровень. Но Твоя задача идентифицировать, что конкретно он покупает. Покупает ли он индексные фонды, либо он покупает облигации, либо он сетит недвижимости. Если он тебе рекомендует то, во что сам не инвестирует, скорее всего, я бы такого консультанта избегал, потому что, вернемся в пункт первый, тебе нужно найти людей, которые уже получили этот результат, к которому ты только планируешь прийти. Найти способ у них учиться. И тебе нужно найти такого финансового консультанта, у которого есть этот результат, и который готов тебя привести к себе, не куда-то в гипотетическую точку из книг, а именно к себе. Пятая тема – это консультант, который специализируется на одном виде активов. К примеру, он тебе рекомендует только акции плюс облигации, и немножко депозитов плюс страховка. То есть здесь на самом деле проблема в том, то, что для большинства людей нужен нестандартный подход. Когда тебе говорят, то, что инструменты есть только такие, такие такие, и тебе, к примеру, нужно вложить 240 миллионов рублей в облигации федерального займа, но для начала тебе нужно их заработать, то, скорее всего, такая консультация тебе не очень будет полезна. Поэтому тебе нужно искать консультантов, которые готовы для тебя создать, скажем так, нестандартный подход. И один из классических мифов говорит о том, что чем выше доходность, тем выше риск. Если ты раньше это слышал, ставь лайк и поделись своим опытом в комментариях, в какой конкретной ситуации тебе говорили про эту историю. На самом деле, профессиональный консультант и профессиональный инвестор, он всегда ищет асимметричное соотношение между риском и доходностью. Его задача найти такой инструмент, в котором вариант потери денег совершенно минимален, например, 5% от депозита, но при этом он может сделать 100x на доходность. Такие инструменты мы, к примеру, разбирали с теми же криптовалютами, когда ты инвестируешь 10% от своего портфеля в этот инструмент. Мы говорили о том, что если все пойдет плохо, ты можешь потерять 10% своего портфеля в самой критической ситуации, но если все будет окей, ты многократно сможешь увеличить свой депозит. Если ты это видео не, не видел, обязательно будет ссылка в описании, поэтому переходи и посмотри. Следующее, то, что тебе нужно понимать, что помимо консультанта, тебе нужно будет самому разбираться в деталях. Все-таки ты получаешь опыт, но ты его должен применить конкретно к своей стратегии. Мой алгоритм следующий, то есть когда у меня есть основа в какой-то новой теме, допустим это мой финансовый план и мне нужно его улучшить, я даю этот конкретно финансовый план на аудит первому консультанту, второму консультанту, третьему, четвертому, то есть ты докручиваешь свою стратегию. Ты не пытаешься найти ответ у одного человека, к примеру ты нашел специалиста по недвижимости. РО специализируется на фонде, третий специализируется на крипте, и ты из этого всего сможешь собрать лично свою стратегию, в которой, кстати говоря, тебе все равно придется разбираться, потому что, если ты получаешь знания, это первое, с чего тебе стоит начать, ты очень сильно сокращаешь риски потери капитала. Поэтому начни собирать свою стратегию, если ты еще этого не начал, мы можем тебе в этом помочь, у нас есть бесплатный марафон, ссылка будет в описании. В том числе, там есть отдельный день, в который мы разбираем именно последовательность, как поставить финансовую цель, как рассчитать, сколько денег тебе необходимо. У нас есть специальный калькулятор, который тебе поможет, ты можешь его на марафоне получить абсолютно бесплатно. И наконец, в завершение, еще несколько вещей, которые вот прямо 100% говорят о том, что с этим консультантом не стоит связываться. Это гарантированный доход. То есть, если тебе консультант гарантирует доход в каком-то инструменте Скорее всего он не понимает деталей тебе или скорее всего что-то от тебя скрывает, поэтому стоит избегать такого консультанта. Следующее, это когда он не говорит про риски. То же самое, гарантированный доход. Кстати говоря, на некоторых рынках это вообще в принципе обещание запрещено законом, но в целом нужно иметь здравый смысл, потому что ты всегда, должен задавать финансовому консультанту вопрос, как я могу потерять капитал, при каких условиях может произойти так, что я потеряю свои деньги, и он обязан тебе идентифицировать эти риски. Если тебе советы, которые мы разобрали в этом видео были полезны, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши обязательно комментарии, какие темы нужно разобрать подробнее в следующих видео, а мы сделаем подробный обзор о твоих вопросах, увидимся.